Он не занимает те позиции, где авик должен стоять. Он этого не занимает. Понимаешь? Тут не занимает. Виноваты, Слышишь бля, ты? Заткнись, пата, или я тебя выкину, сука, пидорас. Бля, бля, просто бля, с клана. Бля, бля. Я тебя просто выкину с клана сейчас, сука. Тварь, прям сейчас улетишь. Слышишь ты, пидорас? Слышишь, петух? Слышишь, пата? Ты мразматик ебаный, блядь. Всё, всё, ты чёрт, Иди нахуй, пат, слышишь Все ты, ура. блядь? Вс ⁇ ну, я тебя выкидываю из клана. Иди нахуй. <святый> Больше ты, е... ты сюда никогда не зайдешь, сука, Класс. тварь ебаная. Команда. Иди нахуй, место без зобов, Коулс, забить будет там играть. Защитив. Иди нахуй, тварь! Пидар! Нахуй я тебя взял, блядь. Не-не, Пата, иди нахуй Хуй ты там написываешь ему, блядь, ебаный в рот, блядь Чё ты ему написываешь там, блядь? Граната! Один-один Сука, блядь, гандон, блядь 1 -1. Иди, 1 -1. сука, Все, зашли, зашли, Пата, чтобы я тебя сейчас в плане не видел, понял, блядь? 1 -1. Не доигрывай, нахуй, ты мне здесь не нужен, Залетите блядь Залетите на плент, ну зайдите ж, медики, блядь Вы сидите, крысите до тавого Будет Брат уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Сука, Защит... Слышишь, ты ублюдок? Что молчишь? Сука, ебаная, блядь! Ч пидорас? Крыса ебучая, блядь, заткнулась! Да, да. Мразь, ебаная. Еще хоть раз, я услышу противоречие в мою сторону. Я тебе, нас отвечаю. тебя все, в плане не будет. Ты хорошо. понял? Хорошо. ХОТЬ ОДИН РАЗ, БЛЯДЬ! Хорошо. Бойка, блядь. Да, надо а, -а, а, понятно. В спину ему. Офигеть, в спину как-то пусть. Они на лестнице все наверх. Я тебе, блядь, пидорас. Падал, да, нет. Бомба установлена. А, вот. Дай броню. Спасибо. Еще, Еще раз медик. я в свою сторону, блядь. Противоречие услышу, блядь. Медик в пирамиде. Чего? Медик в пирамиде. Не дергайся, я тебя бля. блять. Блять, Я тебя, блядь. я его не вижу, стреляю в лево, один медик! Минируй, паттеры! Минируй, минируй! Вот и все. Бомба, э, бацаны, Бомба, они просто толпой бегают, вы стоите, боитесь сдохнуть, блядь! Можете их медиками, инженерами, блядь! Им один все! И Кто проще прохват, простого, блядь, убивать сразу, бля. нахуй, ёбаного вот рода! Вот здесь сидите, сейчас зайдут, ворветесь. Это, слышишь, живое, сука! Вот Это 2. двойка! Один тоже кидает. На, два. Все вместе, не разбегайтесь. Пойдем все вместе с пирамидой, выйдем Шок, все Есть там, да. А ты ее рот Шкура стоит в прицеле. Да она постоянно в прицеле, блядь. Она да, я буду. Опять только хотел гранату кинуть, блядь, и это, сука, здесь. Снашли до сих эту курицу ебаную, блядь. Патов в зеленке, в зеленке стоит, паток. Блядь. Харк, тебя за будет. Ой, бля, я хуею, бля. 410 клан первые вижу, блядь. Твою мать. Объекты. Все, папа, извини, еще один противоречивый, что бы я не сказал, правильно, неправильно, что-нибудь твой пукан в мою сторону сгорит. Пизда тебе, нахуй. Да ёб ты, ну почему Ой, я сейчас не стал Да наверху вверху? там, сука, Алик Он мне заебал кровь Да резай ты, сука, ебаная, блять Тварь, ёб, твою мать Нахуй я тебе взял, Все, Розенде Всё, она вон, блядь. Розенде, выходи с клана Иди нахуй Иди Ой, нахуй Ох, всех наших а Почему я... Постоянно кидаю, сейчас взял, бля, да просто нервничаю уже. РАСТОРСКИЙ! РАСТОРСКИЙ! Тварь Мишок, привет. Да Все рады. как всегда играешь в минусы нормальных игроков, хуй сосишь. Ну ладно, контент хотя бы идёт по-то а и некой. Удачи. Резендея, вали нахуй отсюда. Пошёл нахуй! РАСТОРСКИЙ! Не понял. Миш? Слепу да тебе чё, я, отсюда, я вычислил это по радару, это сто процентов, я бы эту мразь, если хочешь, запишу этот фрагмент видео и укажу на него на радаре, ты отследишь. Один процент, я апаю. Ёбаный урод. блядь, да? На мясе ебашишь как, блядь, змеюха, блядь. Не, на мясе я скалик. Тварь, блядь, скалик, и ты хуяришь, блядь. Ладно, давайте всем сейчас... ску... Этот валит, нахуй, сливает, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать.